Всем привет! Ребята, у меня 930 подписчиков на ютубе, скоро у меня будет 1000. И я хочу для вас сделать какой-то маленький подарок, но я не знаю что. Я вот думаю, думаю, возможно это какое-то видео, возможно это какой-то физический подарок, возможно это какая-то услуга. Пожалуйста, ребята, подскажите мне в комментариях, что мне вам подарить. Это прикольно, это драйво, просто давайте отметим мою тысячу, раз вы на меня подписываетесь, раз я вам интересный, раз вам интересный канал Руслан Котлерчук, вот Руслан канал Котлерчук хочет для вас сделать подарок, когда будет тысяча подписчиков. Для меня это будет маленький юбилей, потому что 9 месяцев назад я начал снимать видео для ютуба, я стал блогером и я очень многое прошел для себя, потому что у меня были комплексы, неполноценности, я стеснялся себя записывать на камеру, выкладывать это на общее обозрение. Я думал о том, что обо мне подумают люди, как правильно себя преподнести, как я выгляжу, что я говорю и тому подобное. Возможно, сейчас очень мало что изменилось, но прогресс есть, прогресс есть, и это меня радует. Радует еще мне то, что моя потенциальная аудитория, это примерно 80% из моих подписчиков, это люди, которые интересуются недвижимостью здесь, в Батуми, потому что когда я приехал в Батуми, у меня было там где-то 150, подписчиков там 100, а когда я начал рассказывать про недвижимость, люди начали подписываться, я прям себе прям отмечал, делал такие скриншоты, 300 подписок, там 400, и для меня это было какое-то достижение. Я раньше вот у ребят, даже у блогеров спрашивал, брал у ОТО даже интервью, что ты делаешь, чтобы привлечь подписчиков, что ты делаешь, чтобы увеличить просмотры и тому подобное. Я не понимал просто сути этой, то есть, да, есть каналы разные, то есть, есть развлекательные каналы, там, где показывают тачек телок, когда их смотрят миллионы, и когда тебе там рассказывают про какой-то бизнес, там, тысяча просмотров, там, две тысячи просмотров максимум. И, ну, то я хотел как-то это совмещать, но сейчас я понял, что для меня YouTube, во-первых, это площадка развития себя как творческого человека, потому что вот я начал, я не умел редактировать видео, я не умел какие-то делать сценки. Хотя я был в КВН, я всегда участвовал в КВН, был организатором, в принципе, наверное, это у меня оттуда и пошло. Вот. Я даже Гамлета как-то ставил в институте и играл, кстати, Гамлета. Вот. Ну, в общем, ладно, это только другое. Ну, вот у меня, наверное, то есть вот это вот такая какая-то организаторская штучка такая есть, поэтому вот бывает, я что-то организовываю в плане интересного подхода в видео. Но YouTube именно, как для меня площадка, как творчество я могу себя проявить, но использовать я его могу для своего бизнеса, потому что я здесь занимаюсь недвижимостью, и люди, которые меня смотрят, как раз, как раз вот интересуются этим. Поэтому я вот это как-то совмещаю каким-то способом и получается какой-то результат. Вот. И здорово, ребят, что вы меня смотрите. Я рад, что количество подписчиков у меня растет. Но цели, как цели, да, то есть увеличить число подписчиков у меня нету. Я хочу сделать больше хорошо свою работу, качественно свою работу и об этом хорошо рассказать. А если вы на меня подпишетесь, конечно, если вы меня будете смотреть, ну мне только плюс от этого. Вот. Но именно как цели, да, там миллион подписчиков, просто чтобы был миллион подписчиков, такого у меня нет. Хотя мне некоторые говорили, что купи себе ботов, 10 тысяч ботов, и люди откроют твой канал, посмотрят, что 10 тысяч ботов и на тебя тоже автоматом подпишутся. Я говорю, зачем, что за бред, просто зачем? Какой-то этого толк. Я рад, что у меня люди, которые, которые на меня подписываются, это вот, целевая аудитория. Это очень круто, потому что есть качество какое-то. Это очень круто, ребят. Поэтому я просто хочу сделать вам приятное. Раз вы на меня подписаны, раз вы меня смотрите, прокомментируйте, пожалуйста, какой сделать подарок и, и возможно, я его реализую. И я также буду думать, вот, и будет тысячи подписчиков, что-то в общем придумаем. Все, скоро будет новое видео, увидимся, пока.